Привет, меня зовут Зайцев Алексей. Часто спрашивают по поводу Турции денег, а как туда перевести деньги, как там их достать. Потому что бывает так, что ну, там, в частности там, в России у человека есть деньги на счету, а каким образом их а, перебросить в Турцию. Но в принципе при наличии денег а, проблема решается. Но что за деньги вам помогут сделать эти перестановки? Да? Есть очень много людей, которые. А, Менялы, менятели да, кто за какую-то комиссию небольшую, да, иногда за большую, поменяют вам э, любую валюту на любую валюту, да, потому что люди на этом зарабатывают, на этом живут. Итак, э, давайте поговорим о том, что э, доступно, да, то есть любому гостю иностранцу можно открыть банковский счет. Просто с некоторыми заморочками, да, то есть э, за пять минут можно открыть э, налоговый номер, то есть у каждого человека, который туда приезжает и имеет планы э, получить вид на жительство можно открыть налоговый номер. Да? Соответственно, с этим налоговым номером можно уже приходить в банки, и банки открывают э, счета. Ну, разные банки имеют, скажем так, систему фильтрации клиентов. Да? Сейчас, когда приехало очень много заряженных финансово людей, да, тех, у кого сумками деньги, да, те у кого, кто готов себе спокойно положить на счет там 30, 50, 300 тысяч долларов порой, да, таких людей приехало немало. И безусловно банки сейчас, ну, в частности там в Алании, там в, в Анталии, часто не очень хотят открывать людям, у которых нет денег счета. Это связано с, с тем, что задача как можно больше привлечь денег все-таки в свой банк. И поэтому иногда говорят, что нужен там документ на покупку квартиры, нужен, значит, ННН, нужно, значит, там 10 тысяч долларов положить на счет, там, на 3 месяца и так далее. То есть еще много всякого того, что на самом деле не нужно делать. То есть нет никаких там прописанных правил, фильтров, что человеку ну, необходимо вложить какую-то сумму и ее заморозить. Но банки и э, управляющие банков стараются, ну, так скажем, немножко э, напрячь э, входящий трафик. да, Потому что людей... Э, с запросами открыть счет очень много ну и поставить какие-то свои условия да? то есть это это не прописано нигде и бывает так что в одном и том же банке э, там, в одном отделении вам скажут эту историю да а вы уедете в сам соседний поселок да и вам откроют счет вот без каких-то финансовых заморочек ну по крайней мере многие из моих знакомых так делали вот значит что касается переводов денег ну допустим с российской своей карты Переводы далеко не каждый банк делает, то есть надо обязательно почитать, какие банки способны на свифт переводы, да, то есть эта это, это ситуация меняется, то есть и чем меньше банков это делают, тем, соответственно, дороже эти условия, ну, да, в частности, Райф, Райф Айзен, да, банк, он раньше делал это по выгодным условиям, а сейчас перевести сумму, там, в, ну понятно себе там в валюте на свой же счет в турции как правило съедает это около пяти процентов денег да? то есть это связано с комиссией покупки валюты на бирже на, на райфовской да и с комиссии перевода минимум 200 баксов за то что переводит соответственно если вы переводите сумму типа 500 долларов то вам это не невыгодно да если вы переводите там 20 тысяч долларов то это ну один да? процент. Поэтому надо учитывать этот момент, что мелкие суммы не переводить. И если переводите какие-то мелкие суммы, будьте готовы к тому, что вы будете переводить, может быть, через менял, то есть через тех людей, которые примут деньги на какой-то российский счет там переводом на карту и вам выдадут э, валюту какая вам нужна то есть надо будет обязательно просчитывать какую валюту вам покупать выгоднее потому что там помню когда ребята меняли рубли на лиры Ребята, кто менял, да, они зарабатывали порой 20-30% комиссии за то, что ну, вот переводят напрямую, не через доллара, как-то там еще. Поэтому тоже надо немножко посидеть с математикой, не торопиться поменять да, деньги, которые у вас есть э, на счету. Это деньги, просто их можно дешевле или дороже переставить в другую страну. Это все делается, это никаких сложностей нет. Единственное, что если вы переводите мелкие суммы типа 500 баксов, будьте готовы к, к тому, что э, у вас будет побольше комиссии. Да, потому что люди не готовы заморачиваться мелочевкой. Да, то есть они стараются, чтобы каждый какой-то шажок приносил им ну, более или менее заметные деньги. Итак, что касается валюты. Да, то есть лучше всего в Турции, безусловно, иметь на счету доллар, да, валюту, ну, там, евро. А почему? Потому что местная валюта, она, э, как правило, э, скажем так, за предыдущий год, она упала в три раза в цене. Соответственно, если вы просто храните деньги, то они в лирах у вас дорожают. Да? То есть, поэтому очень важно понимать, что мы э, имеем ситуацию, при которой э, просто сохранив, сохранять свои деньги, это уже, ну, уже более или менее их приумножать и э, как правило продукты питания, э, как правило там проживание оно растет медленнее чем растет э, валюта поэтому ну, все-таки в, в долларах там или в уздт это криптовый доллар хранить цифры свои, да, свои денежки, если они у вас есть, это более удобно, да, и я не могу сказать, что э, люди, которые там просто хранят деньги, они там на этом ну, что-то зарабатывают, но я хочу сказать, что самое главное, что, чтобы минимально проедать свои средства, потому что многие люди приехали в Турцию и не могут устроиться на работу, да, кстати, ролик о том, как... Многие люди пытаются устроиться на работу да, и на этом попадают. Будет у меня чуть позже на канале. Вот. Я думаю, что что касается денег, я вам ответил на большую часть вопросов. Если какие-то вопросы будут, ну, в принципе, буду рад подсказать вам что-то под видео. Есть мои контакты. С вами был Зайцев Алексей. Пока-пока.